Начисление прибыли от часа до одной минуты. Схема заработка без вложений на партнерской программе. Партнерская программа 10 уровней в глубину. На главной странице находится только 3 уровня. Подробнее вы можете прочитать в своем личном кабинете. 12%, 4%, 2% и так далее Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал. Тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Также мы видим последние пополнения и последние выплаты с проекта. Друзья, проект совершенно новый, он работает 0 дней, участников на данный момент 120 человек, проинвестировано почти 80 тысяч рублей, выплачено более 15 тысяч.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 Давайте я перейду во вкладку Инвестировать. Как мы видим, у меня есть активный депозит на сумму 10 тысяч рублей. По нему у меня начислена прибыль. Прибыль на данный момент у меня составляет 11 674 рубля. Давайте сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю Kiwi. Сумма для выплаты 14 тысяч рублей. Также вы видите мою вчерашнюю выплату с этого проекта. Проект платит. Выплата успешно заказана. Ожидайте обработки администратором. Сейчас я поставлю видео на паузу и дождусь, когда мне заявку обработают. Друзья, статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой Kiwi кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 14 тысяч рублей. Друзья, проект платит. Но и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня я буду инвестировать также 10 тысяч рублей. Захожу я на четвертый тарифный план, то есть 200% за 24 часа. Платежную систему я выбираю киви, Инвестирую я 10 тысяч рублей.